Всем привет, народ! Мы сегодня будем пробегаться с вами по какой-то странной игре. Название я ее уже забыл, даже если честно. Даунвелл, по-моему, она называется, поэтому как-то это. Да. Даунвелл. Даунвелл, она называется. И давайте играть. Мне она уже не нравится, потому что... Как бы... Ну, типа... Я не люблю пиксельные игры. Пещера 1. Нет. А, у меня нет слов, ребят. Я вообще не понимаю, что происходит. происходит в этой игре я че вообще делаю ладно давай за пещера один процедурно гери... генерируются игры пещеры эти странная игрушка я думаю надолго я в нее не затянусь ну как бы типа Зачем? Я, по-моему, дальше прошел. Я не понял. Я даже не знаю... Просто, что говорить об этой игре? Ничего говорить. Кристал пьян. Господи, что? Мы выбрались. Уровень 1-1. Выбери улучшение. Пороховые бочки, магнит кристаллов. Дрон. Би-би! Привет, я дрон. Разрушение, блоки. Выда... Разрушенные блоки выдают очередь. О, вот это мне нравится. Ух. Тут видимо На одну жизнь Чем больше пройдешь, тем лучше Да, вот это Да, видимо так Вообще эм... бред такой Ну хорошо, давайте еще раз попробуем Да, пещера один Да, Все заново происходит Ой, без улучшения Все, эта игра вообще ни о чем ничего не интересного. Ух ты. То есть это была секретка, да? Окидаки Мой гад, так, либо я научился играть в нее, либо либо хрень какая-то, <laughs> либо уровень был короче. А, Че? я еще меньше прошел по моему да ну хорошо ладно давайте пробег у нас будет ровно до того момента как мы тысячу добьем сможем добить тысячу знаешь добьем не сможем добить тысячу ну и кофе вообще с игрой вообще как, плевать она весит там 200 или короче она почти ничего не весит Она почти ничего не весит, она там 200 мегабайт всего. А -а -а. По-моему, первые уровни теперь реально проще пошли. Стрельба по убитым и гильза тоже наносит урон. Сбор кристаллов перезаряжает пулеметные... бл Ох. бл бл бл Ох. Ох. Ох. Ох. Ох эй мне молоток больше нравился. он был мощнее эффектнее как-то даже все я сдох Ням. Ням. давай нам осталось 150 мы 150 набиваем получаем свою тысячу и вообще уходим отсюда больше не будем в это больше заходить бредятина полнейшая не люблю пиксельные игры я не из тех людей которые любят все пиксельные все мы заработали уже по сути свои баллы Ну так уж и быть мы пока еще будем здесь эй мне почему мне отнялась жизнь я вообще где я уже запутываюсь даже где я настолько это тупо атака на врага приводит к взрыву вот это так ох ты это магазин здрасте Рисовый шарик исцеляет на одну хп, батарейка, один заряд, кари, максимум хп. Ну, идите нафиг, я же я же просто так сюда пришел, а не какие-то рекорды ставить. Воу. Это, по-моему, рекорд по тому, сколько я кристаллов возьму. Ой, щит. Он меня добил. Так нечестно. Ну да. Разблокирована палитра мать. Ч ⁇ Выбросили? Нет. Че? Палитра. Матча. Эм. то есть просто а, ладно давайте я просто по-быстрому пробегу без, без выстрелов просто побегу смогу добежать значит добегу не смогу, значит не добегу. Ух. Ого, я даже добежал один уровень. Спокойно так. Ладно. Кристалл пьян длится дольше. Милый шарик дает 4 хп. О, вот это я хочу. Так, давай, давай, побежали. Без вот этого всего просто падаем. Эй, ладно. Эй. Ну все. А, в общем, летучие мыши гадины. Все, я больше не хочу в это играть. На поверхность, пожалуйста. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал и ожидаем другие ролики по другим играм тоже. Всем пока! Пока.